Привет, меня зовут Артур Рус. в этом очень коротком видео мы поговорим о том, как зарабатывать в интернете солидные и серьезные суммы денег без финансовых вложений с полного нуля. А также это именно тот источник дохода, который не просто будет приносить вам деньги, а будет приносить пассивный доход. Пассивный значит, что вы вложите какое-то определенное время и потом перестанете что-либо делать, а доход все равно будет идти. Итак, поехали. Мы с вами на сайте AliExpress. на нем более 100 миллионов товаров. У AliExpress есть потребность в том, чтобы эти товары продавать мы будем зарабатывать на том что помогаем алиэкспресс продажей товаров через интернет и нам за это будут платить хорошие деньги Итак, вы сразу подумали раз надо что-то продавать значит нужно сначала это покупать а вот и нет друзья ничего покупать не нужно как я и говорил этот источник бизнеса с полного нуля и на помощь к нам приходит сервис EPN. EPN – это сервис, который находится в партнерских отношениях с сайтом Алиэкспресс. Именно он позволит нам продавать любые продукты с Алиэкспресс без надобности их покупать. Ссылка на EPN и Алиэкспресс будет под видео в описании. А также я продублирую все ссылки в комментариях. Итак, вы должны зарегистрироваться на сайте EPN. После вы заходите в свой аккаунт и нажимаете на кнопку «Создать партнерскую ссылку». Теперь мы выбираем на сайте Алиэкспресса любой товар и копируем ссылку на него. После мы вставляем эту ссылку вот сюда, а также пишем название «Оно только для нас». И нажимаем на кнопку «Создать партнерскую ссылку». Теперь нажимаем «Получить партнерскую ссылку» и нажимаем «Сократить». Все, ссылка готова. Можно ее скопировать и распространять. Самое главное важно понять, что если человек прошел по вашей ссылке и начал что-либо покупать, будь это тот товар, на который вы его направили, или какой-либо другой, в любом случае, все, что этот человек купит на протяжении 30 дней с момента захода по вашей ссылке, за все это вы получаете солидные деньги. В следующем своем видео уроке, который выйдет завтра в 12 часов дня по Москве, я расскажу, что нужно делать, а что нет и как распространять товары и ссылки, чтобы быстро выйти на серьезный доход в этом источнике бизнеса. С тобой был Артур Роуз. на своем канале я рассказываю о бизнесе, заработке, соцсетях и как раскрутиться в них о лайфхаках и о многом другом полезном контенте. Поэтому обязательно подпишись на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и ничего не пропустить. Выпуски на моем канале выходят от трех раз в неделю. Также не забывай и не ленись и обязательно поставь лайк под этим видео. Это там, где большой палец смотрит вверх. Спасибо за просмотр данного видео до конца. В качестве бонуса лови ссылку в описании под видео на мой полный видеообзор о видах заработка в интернете. До встречи в следующем выпуске. Пока!